Удар. Если не всем дано, то чё все в туман там? Где я топ места? Мы чё забивали, то просто лень Но ну, а теперь пришли, чтоб заявить о себе Держись Эй, Знаешь, что времени мало Пока мы листали каналы Мы строили планы на тебе Но теперь пришло время поменять батарейки У вас сел, и, видимо, нас совсем пульта отсева bitch, Слабая сторона раскроется под давлением Тебе остается бежать под вот, течением Видимо, по мне успеть уже Дави до конца, музыка невероятная вещь на, возьми, можешь примерить на себе Эй, Space, это говорит о том, что Время наше настало, вам пора бежать Как сборная России с Евро Займи о себе Ведь ты повсенитин Здесь заходить лишь надо Займи о себе А Надо.